Всем привет! Мы отправились в поход. Сейчас мы на первом нашем привале. Тут Гима, Лобстеры, Лева сидит, грустит о чем-то. Сейчас мы только на первом привале, а нам еще пиздить через лес. У нас куча сумок. На самом деле их всего три, тут две палатки. И пакет со всякой всячиной на сумке громоздкие и там до хрена чего так что будет весело вот в общем так все и выглядит мне дают спички я иду разжигать костер только это наше место теперь для наша Гаси, там палатка, вон палатки у пацанов, а я иду. Так костер где будет? Вот здесь? Там да. mm -hmm. Вот здесь. Фух, ладно. Сейчас я буду перетаскивать сюда все эти. Может одену. Вторую камеру. В общем, посмотрим. Нет, ну... ну что ж, я в палатке сижу. Мы ее наконец-таки сделали. Вот она тут такая миленькая, красивенькая. Тут есть крючок для фонариков у меня есть фонарик в принципе тут уже мошки летают конечно Но мы тут побрызгаем этим репеллентом и они отсюда исчезнут Сука, уйди нафиг отсюда вот я закрылся вон там у нас вон там Лёва сидит сейчас я открою выйду вам покажу что, что мы сделали они сделали мы практически ни хрена Вот допустим, вторая палатка у нас в принципе есть Мы, честно скажу, мы мучились так долго с этими двумя палатками Что казалось бы, да ну нафиг все это и мы пошли обратно okay. я сейчас обуваюсь этот, пикник Пикник на пикнике Это мой пикник У Лёвы есть пикник, у Димы есть пикник Я пока свой туда кину Значит что у нас тут? Вот наша палатка изнутри. Вот она такая. Мы с ней так долго мучились. Вот Димина палатка. Ой, подожди. Наша палатка снаружи, я сказал, изнутри. Вон она. Там, Там у него, кстати, оса летала. Или кто-то, мовот. Вон у нас. До конца не обулся. Неудобно. Ходить. Вон у нас уже фу, костер. Вот тут комары летают. Я к костру подойду лучше. Дима. Вот у нас тут такой стульчик купили. 300 рублей стульчик. Охренеть можно. Но на нем можно сидеть. И смотреть на костер, который горит. Так. На самом деле у меня проблемы с камерой. Я не вижу экранчика. Вот так вот. Экранчик белый. Хрен пойми, что я вообще снимаю. Зато круто. Смотри, солнце там... Закат уже ближится к закату, по крайней мере. Тренога? О, сейчас вы будете видеть, как мы делаем треногу. Точнее, как это Дима будет делать? Ну и Лева, наверное, и я им может помогать. В общем. Сети будем мне кажется, повыше лучше. Да. Можно еще даже повыше чуть-чуть. Ну ладно, оставь так, как есть. че чел, чел. Если будет. кто не знает, а мне кажется, уже все знают, тренога нужна для того, чтобы на нее Вешать котелок и подогревать. Ну и не только. Ну, бечевки нету, но есть вот такой вот шнур. Шнур тоже хороший. Шнур. Это как этот шнур, ну ты понял. Шнуров, Шнуров да, шнур. Огонек. Хрень так тут распласталась. Ой, давно я у костра не был. Ааа, въеб... Давно я у костра въебал как. Тоски прям такие реально. Ну что нашел? Да норм. Прикинь бы, нашли три лопаты. Оторвали бы у них эти и сделали бы из них три ногу. Хотя они круглые. Наоборот, да. Вот, вот, вот, вот. Ветки всякие такие толстые. толстые. А, вон левая, вот Дима. Я надеюсь, я не с зумом снимал, а то будет вообще жопа. Я же не вижу ни черта. А ты зум на минимум сделай сразу. Да я сделал, но. Да я думаю хватит, что-то. Нет, не хватит. Точно? Нет. Ничего подобного. А то сейчас всю веревку на это истратишь. Да, она мелочи стоит. Сколько? 25. А, нормально. Можно будет чуть. Не ну мало ли, на всякий случай может еще нам понадобится чуть то связать. Это да. Кого-нибудь связать. только не Да, хорошо. Он то все равно увидит. Потом не будем пугать его. Да. Зато это сейчас такой некий туториал, как сделать треногу. Нужна веревка. А, извини. Так, ты в палатке был? Ты в палатке был? А, да? да. Извини. Чего на меня виноватым делает, сволочь? А ты хотел. Так, как бы тебе... Ножичек, димин. Ну, еще веревочка осталась. Вот такая веревка. Это даже не веревка, это шнур. Просто шнур. А веревка, бечевка, которая нам нужна, по сути, была. Она немного другая. цвета другого и... А цвет там значения не имеет. Да я ей просто говорю, то что... Я помню то, что она такого, знаешь, телесного что-ли цвета. Ну-ка, посмотрим, фейл, не фейл. Значит... Э, не, это не так было, должно быть, да, вот это так. Фейл, не фейл? Ну, вроде не падает. Ага, Дима. Что? Все. Теперь это надо будет туда поставить. Ну, попозже, а то она сейчас сразу сгорит Я лично думаю ее смочить где-нибудь, а то сгорит. Там вон болото есть. Да, Черт, болото есть. Вот это мы сейчас будем есть ну, вот вы... Вместе с этим И вы, наверное, подумаете, что мы совсем того, что ли Это же хрень какая-то, но это не тушенка это тушенка. это тушенка, я думаю это каша я может, Это каша, это а, же каша это, это тушенка Тушеная каша? Тушеная где, каша где... Ложкой, ты ее так не высунешь Мне так она не вылезет Ай, Это точно гречка? гречка, гречка. какая-то она не гречная греча нормально ее потыкать надо вилкой да, короче мы её, кстати ели холодную помнишь я помню на кпд Или на кпд не, на, на на кпд другая у нас она там на это открылась я на останавлива а да на остановке порезался печально дима порезался не бинтон, короче не... бери б... это возьми тарелку ой тарелку Блин, э, вилку вот. достань вилку и потыкай. Так, всегда помогало. Тыкать надо всегда. Давай мы... не над шмотками. Я тоже думаю, давай не над шмотками. Потыкай, потыкай хорошенько. Так, нажимай, нажимай. О, Господи. Кто кушает, приятного аппетита. А нам вдвойне. Может сейчас в баночки? Туда. Да ладно, тут есть. Тут нет. уже некуда. Тут реально некуда, все. Ну, ну, ладно, не что? Пошли. Ставим? Вокруг, да, поняли. Ладно, нормально. Что ж, будем ставить? Аж как ставить-то, пацаны? Парни, а как ставить-то? Сейчас я что-нибудь придумаю. Вот, короче, это наша еда. Ой, как горит лицо-то, а. Фух. Это будем, это будем мы есть, а они пока сидят там перекусывают или что-то, а, Дима порезался, обрабатываем, у нас с собой прям почти все есть. Не ну, сказал бы, что все, но для первой помощи все есть. Да, для первой помощи у нас все есть. Вот так вот. Ну вот, в общем, первая ночь в походе, я сейчас в палатке сижу. Я порезал палец. Не знаю, видите вы или нет. Открывал консерву, называется. Порезал палец. В общем, собираюсь сейчас спать. Пацаны там сидят у костра. Вот. У нас тут есть течка, Ну, в общем, туалетка. Тут э, портфель. Ну, это палатка, в общем, вы видели уже. Тут сетка москитная. И еще тут будет спиралька такая. Я думаю, вы знаете. Эти там сидят. Вещи мы сложили уже все перед сном. Вот так, в общем, все. Время 2 часа ночи. Мы решили перекусить. Разожгли костер. Сейчас будем хавать да, вот мы это. мы вроде ложились спать, но не легли. Здесь, короче, каша перловая с говядиной. Да. Тефтели с говядиной. И курочка. Ну, туш... Чуть камеру не уронил. Тушеная курочка. Тушенка. Я, ехал, я, ехал, я, 97, 97, 98, я тоже хуйня да. Мы оба ходим, точнее я хожу. Мы оба, кто, есть кто-то еще есть? Время, наверное, 2 часа ночи хоть так и не скажешь. Хотя, сейчас лето. Белая ночь. Мешает всем спать, короче. В общем, вот так вот все, да.